Под моим прошлым роликом про освобождение от цензуры в интернете и всяких там блокировок, некоторые люди писали, что у них не работает браузер Tor. Поэтому я в этом видео подробно расскажу, что нужно делать, если у вас не работает браузер Tor. По сути, нам нужно использовать мосты. Объясню, что мост – это дополнительный узел в сети Tor, который помогает обойти блокировку самой сети Tor. У ТОР есть встроенные мосты, среди мостов на данный момент доступные. OBFS-4, он делает трафик ТОР случайным, а также не позволяет цензорам найти мосты при сканировании интернета. Snowflake, он создает впечатление, что как будто бы вы используете интернет для видео или голосового звонка. Snowflake работает за счет неравнодушных людей. Есть расширение Snowflake для браузера, и сайт Love. с помощью них люди могут раздавать свой интернет, чтобы к ним подключались люди, которые используют мост Snowflake. Последний мост – это MIG, Ajur. он создает впечатление для провайдера, что вы просматриваете какой-то крупный веб-сайт вместо использования Tor, с этим вариантом интернет будет работать медленнее всего, то есть у вас есть три моста которые вы можете использовать, в зависимости от того, какой мост работает, а какой нет. Но встроенные мосты тоже могут не работать, ведь они всем доступны и могут быть скомпрометированы и заблокированы провайдером. Что делать в таком случае? А в таком случае вам нужно запросить индивидуальные мосты. Смотрите, есть разные способы получения индивидуальных мостов. Поэтому можете на ваш вкус или случай выбирать. Итак, первый способ. В самом браузере Tor в окне подключения нужно нажать на кнопку «Настройка подключения» и там выбрать кнопку «Запрос моста». Затем нужно ввести капчу, и после этого у вас появятся индивидуальные мосты. Запомните, никому не показывайте ваши индивидуальные мосты, чтобы их не скомпрометировали и не заблокировали в итоге. Такое возможно. Более того, не редкость. Так как у меня Tor и без мостов работает, и я ими не буду пользоваться, то я их не блюрю на видео. На мобильной версии Tor запросить индивидуальные мосты прямо в приложении нельзя. Поэтому вы можете скопировать мосты с пека версии Tor, а потом в конфигурации моста нажать кнопку Указать мост и вставить тот текст. Ну, допустим, если у вас нет компьютера или, например, запрос моста через браузер не сработал. Тогда можно воспользоваться вторым способом. Нужно зайти на сайт BridgeDB, потом нажать на кнопку Just Give Me Bridges, и потом еще нужно ввести капчу. Полученные индивидуальные мосты нужно скопировать и вставить в браузер. На ПК-версии нужно в настройках подключения выбрать кнопку «Добавить мост вручную» и вставить туда скопированное. Как это делать на мобильной версии у меня уже показывалось. Но, например, если этот сайт у вас не работает, тогда можно воспользоваться почтой. Надо написать email на адрес bridgessobaka.torproject.org. Только будьте внимательны, это работает только с почтами Gmail или RiseUp, с других почт ответ не приходит. Еще это важно при отправке письма. Нужно оставить тему письма пустой, а в сообщении написать Get Transport ABFS 4 Лично мне пришел ответ, что у них на данный момент нет доступных мостов Не получилось, не фортануло. Если не будете следовать этим рекомендациям, то сами себе хуже сделаете Письма присылаются автоматически и при последующей отправке письма Вот пишет, что ему можно писать только раз в три часа и в течение этих трех часов, следующие письма он будет игнорировать. Но это не единственный адрес, можно обратиться за мостами еще по этому адресу frontdesk.ulitka.torproject.org, написав в теме письма private bridge. Как я понимаю, то на эти письма отвечает реальный человек, а не бот, ведь ответ мне пришел не сразу. Меня попросили сообщить, из какого региона я подключаюсь к ТОР. Поэтому там нужно пообщаться какое-то время, чтобы получить мосты. Если будете писать на этот адрес, то в письме можете сразу написать из какого вы региона. В общем, в итоге вам дадут мосты. Ну и есть последний способ получить индивидуальные мосты с помощью чат-бота в Телеграм. Вы его запускаете и он сразу дает мосты, очень просто работает. Потом копируете текст и сами уже знаете, куда нужно вставлять. Думаю, эти четыре способа помогут, но нужно понимать один момент, что Тор не дает вам анонимность, то есть скрыть тот факт, что вы пользуетесь сетью Тор невозможно. Под прошлым видео в комментариях писали, что в каких-то неадекватных странах уже штрафуют или сажают в тюрьму, если человек обходит блокировки. Поэтому для того, чтобы никто не знал, что вы обходите блокировки, то нужно, наверное, вообще каким-то гением быть. В комментариях писали, что для этого нужно собственный VPN-сервер создавать или использовать VPN-сервис, который не зарегистрирован в стране, которая входит в альянсы 5, 9 или 14 глаз. Это альянсы с договором о совместном сотрудничестве и передаче данных. То есть нужно выбирать только ту страну, которая очень щепетильно относится к вопросам цифровой приватности и свободы, и не состоит в тех альянсах. В Европе это Швейцария, Финляндия, Румыния и Чехия. Угу очень мало стран. Еще в комментариях писали про проект GoodbyDpi, как я понимаю, это программа для обхода блокировок от русских и только для русских. Ведь у меня она не работает, хотя в обзорах на YouTube она работает у других. Там в файлах программы есть документ со списком сайтов, которые заблокированы в России. Там очень много украинских сайтов, больше тысячи. Некоторые мне даже захотелось пооткрывать и глянуть, какие там заблочены. Там была тонна всяких новостных сайтов. И не только, вот, например, сайт, где елки какие-то продают. Ничего необычного. А хотя стойте. FBI,